В эфире государственная телерадиокомпания ЛТР, программа «Кун МАЭК», студии Тимур Тимур Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней программы посвящена проходящим в столице дням Москвы в Бишкеке. Программа и мероприятия очень насыщена деловыми, культурными и спортивными событиями. И старт мероприятиям, проходящим именно в рамках дней Москвы в Бишкеке, был дан сегодня на экономической конференции по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества двух столиц. И подробнее об этом мы поговорим с Петром Барсуковым, заместителем директора по транспортной логистике и планированию научно-исследовательского и проектного института городского транспорта города Москвы. Здравствуйте, Петр Леонидович. Добрый день. И начальником управления по работе со странами СНГ и внешним связям акционерного общества ВДНХ Ириной Яремко. Здравствуйте, Ирина Александровна. Добрый день. Ну и в. Прежде чем перейдем к нашей сегодняшней теме, мне хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы нашли время в вашем плотном графике, столько мероприятий и уделили внимание нам. Был дан старт, как я отметил уже, этой экономической конференции, и там вы рассказывали о последних инициативах. Вот расскажите подробнее о тех инициативах именно московских властей по развитию города и, может быть, об опыте, которым, может быть, пригодится и нашим. Ну, то, что касается Москвы, здесь, конечно, наверное, одной программы нам не хватит, чтобы рассказать о всех инициативах, которые у нас проходят. Я, как представитель транспортного комплекса, ну, в первую очередь хотел бы отметить тот фокус, который делается в городе, на потребностях граждан, на нуждах жителей. С точки зрения транспортного обслуживания постоянно ведется работа над повышением его качества, на предоставление возможности доступа к всем необходимым объектам, которые нужны жителям, как рабочие связи, так и какие-то социальные вопросы, то есть это в первую очередь фокус именно на граждан, на жителей, на их комфорт и удобство, и это тот тренд, который долгое время уже реализуется планомерно вот у нас, и тот подход, который у нас принят, мы считаем, что дает положительный результат. Мы видим высокие оценки достижения транспортного комплекса нашего города как со стороны зарубежных коллег, так и различных рейтинговых агентств. И, собственно, мы хотели бы вот поделиться нашими наработками, нашим подходом с коллегами в Бишкеке, поскольку видим, что Бишкек ⁇ это тот город, который находится в таком... В периоде роста мы можем только это приветствовать и с удовольствием примем участие в совместных проектах, если мы сейчас вот все точки соприкосновения какие-то определим. Ну правильно, как вы отметили, вопросы транспортной инфраструктуры, они всегда во всех мегаполисах стоят наиболее остро. Но вот буквально вот в прошлом году уже год будет, как мы начали реализовывать проект «Безопасный город». Известно, что у правительства Москвы имеется опыт в реализации таких проектов, в создании вот «умного города». Вот приехали ли вы с какими-нибудь предложениями, наработками и так далее? Ну да, безусловно, у нас целый спектр предложений, как в части это отдельно транспортных систем, так и систем, которые базируются на транспортной инфраструктуре, такие как вот вы упомянули: задачи, связанные с повышением безопасности. Это и система наблюдения, систему распознавания лиц, это то, что на сегодня востребовано, и э, современные технологии уже позволяют такие решения достаточно эффективно внедрять. Э, но э, в любом случае я бы хотел отметить, что э, максимум эффекта, максимум э, продуктивности от э, отдельных решений можно достичь только подходя к решению этой задачи в комплексе. То есть мы здесь в первую очередь хотели бы э, с коллегами э, из Бишкека именно. Э, проговорить такой подход, что нам нужно решать задачу обслуживания транспорта и вообще развития города как единую задачу, не фокусироваться на каких-то отдельных ее элементах, там, безусловно, они все важны, каждый по отдельности, но максимальный эффект достигается только когда идет процесс координированного развития. Это, собственно, наш вот основной подход, а уже на него дальше нанизываются отдельные подсистемы, которые нужно реализовывать для достижения тех или иных целей. — Спасибо. Ирина Александровна, ну вот сегодня на конференции вы представляли перспективы экономического сотрудничества вот, в планах развития вашего предприятия. К тому же известно, что было достигнуто соглашение о создании торгово-выставочного комплекса «Кыргызстан» на территории ВДНХ. Скажите сейчас, на каком этапе находится реализация данного соглашения, что для этого необходимо, чтобы оно было завершено в срок? Павильон «Кыргызстан», торгово-выставочный центр республики на сегодняшний день пока не функционирует. Закончена фасадная работа и необходимо переходить к интерьерам. Бюджет проекта находится в некотором дефиците, поэтому хотелось бы возбудить активность. Ну, а вот какова перспектива <смех> именно торгово-экономической Понятно, что всегда эти вопросы они наиболее открыты. Ну, ВДНХ это на сегодняшний день одна из центральных площадок города. Самый туристически привлекательный объект. Развивается ВДНХ в разных совершенно ипостасях. Это и именно туристическая деятельность, как посещение всяких достопримечательных мест. Это и Инвестиционная деятельность, потому что еще не все павильоны открыты, и вполне возможно найти какое-нибудь удачное применение, сферу вложения. Это и выставочная площадка, одна из крупнейших в городе Москве. И наиболее удобно, потому что э, слишком много интересного есть на ВДНХ. Можно совмещать э, выставочную компоненту участия с музейной, с прогулочной. Это и любимое место отдыха москвичей и гостей столицы. И чтобы было понятно, торговый центр должен действовать в том числе и с торговой компонентой. Да? На выставке сегодняшняя частота посещений соответствует 30 миллионам посетителей в год. Ну, если даже какая-то часть посетит проявить. ВДНХ практически да. ежедневно, наверное, проводятся какие-то мероприятия. Ежедневные мероприятия, разжигающие интерес к территории. Очень много праздников. Далеко, за примером, ходить не будем. Это был день города, и на ДНХ проходила церемония открытия, на которой присутствовал президент России, премьер-министр России, патриарх и гости из Казахстана. Первый президент, Нурсултан Абишевич Назарбаев, который как раз приезжал смотреть ход работы на своем павильоне, и он отдает высокую дань уважения сотрудничеству между нашими странами, и именно павильон он считает очень ключевым. На такой развивающейся площадке, мы уже проводили с казахскими коллегами несколько мероприятий, они прошли очень успешно и Громко прозвучали на весь мир. Спасибо. Петр Леонидович, ну вот касательно транспортной инфраструктуры, намечены ли вообще в какие-то планы? Вот сегодня у вас состоялась встреча в рамках вот проходимых дней именно с муниципалитетом столицы, нашей столицы, Кыргызской столицы. Там мы вот тоже обсуждали какие-то вопросы. Ну, безусловно, мы сейчас как раз обсуждаем тот формат взаимодействия, который будет максимально эффективен для тех задач, которые на сегодня определены в Бишкеке. То есть то, что сегодня обсуждалось, это и обновление подвижного состава. Очень такой масштабный проект сейчас находится в стадии реализации развития парковочного пространства. Эти проекты, которые направлены непосредственно на улучшение работы транспортной инфраструктуры. И мы здесь как раз предлагаем и свою помощь и с точки зрения как и планирования вот конкретных мероприятий, так и увязки их с остальными мероприятиями, про которые тоже нужно помнить. И мы здесь надеемся, что у нас диалог так сказать, идет в конструктивном ключе, потому что мы уже, в принципе, уже понимаем те точки пересечения, где мы можем непосредственно оказать максимальный эффект как представители правительства Москвы, как непосредственные участники вообще развития транспортного комплекса нашего города, поскольку мы как структура, входящая в Департамент транспорта, мы не просто занимаемся проектированием каких-то решений, подготовкой каких-то предложений, мы непосредственно участвуем и в их реализации, мы находимся в тесном взаимодействии с гражданами, мы понимаем, что беспокоит жителей, мы постоянно а, коммуницируем по каким-то вопросам, по каким-то тематикам а, наиболее злободневным, и мы а, знаем, как этот процесс а, работает и как его эффективно построить. То есть мы а, здесь тоже можем оказать такое, как сказать, методологическое содействия нашим коллегам в Бишкеке, поскольку взаимодействие с жителями ⁇ это ключевое вообще аспект при любых -то преобразованиях, то, что люди должны понимать, какие инициативы реализует городская администрация, какие цели она перед собой ставит и для чего принимаются те или иные решения. И Мы видим вот, в нашем диалоге с жителями Москвушки, люди настроены очень позитивно, очень конструктивно, они всегда готовы слышать нашу позицию, и когда мы приходим с аргументацией с нашим, нашим предложением, с объяснением наших решений, они в большинстве случаев нас поддерживают. И у нас диалог находится в абсолютно конструктивной плоскости. Мы считаем, что это тоже очень важно. Скажите, а вот как у вас происходит общение с гражданским сектором? посредством электронной связи или же проводятся какие-то встречи, мероприятия и так далее? Ну, форматы совершенно разные, хотя, конечно, на сегодня основная вообще площадка по общению с гражданами это сервис, который организован на уровне правительства Москвы. Это единый портал по обращениям. Жители могут оставлять в любом виде свои предложения или комментарии. Это может быть телефонный звонок, это может быть электронное сообщение. И жители активно очень пользуются этой возможностью всегда даже зачастую когда какие-то события возникают у нас моментально есть обратная связь люди звонят из автобусов люди звонят со остановок, какие-то комментарии поступают у нас в постоянном потоке ну и помимо этого любая форма обращения нам также как бы мы рассматриваем все а, инициативы которые к нам поступают это даже какие-то традиционные там письма вот в обычном формате на бумаге там приходят там, либо обращение через какие-то представители местных органов муниципальной власти. То есть у нас все каналы доступны, но электронная площадка на сегодня наиболее востребована, наиболее эффективна. Было сегодня также представлено в рамках экономической конференции, о том, что вот Российский Кыргызский фонд развития готов поддержать совместные инициативы, выделить соответственно ну, в плане финансирования. Рассматривались ли какие-нибудь создания совместных проектов, либо предприятий, чтобы реализовывать? Ну, в нашей части мы, поскольку мы как сказать, представители транспортного комплекса, мы не финансовая организация, мы предполагаем совместную работу, вот какие-то совместные сказать, инициативы именно с точки зрения подготовки специалистов. То есть мы всегда в своих проектах ориентируемся на максимальное привлечение местных кадров, во-первых, для того, чтобы повысить эффективность нашей работы, во-вторых, для того, чтобы сформировать некую преемственность, чтобы эти проекты, которые реализуются вот как бы на ранней стадии, дальше получили поддержку и дальнейшее развитие уже силами местных специалистов. И мы активно сотрудничаем с учебными заведениями, как у нас в стране, так и у наших партнеров. Мы организуем такой, как сказать, обмен и привлечение студентов уже на этапе начальном, вот, вовлечение их уже, так сказать, непосредственно в начало проектов, чтобы они после завершения обучения уже были готовыми специалистами, которые могут приступить к работе на предприятиях транспортного комплекса города. И вот здесь мы тоже готовы максимально поддерживать и передавать наш опыт коллегам из Бишкека. То есть уже как бы намечается параллельное сотрудничество в сфере образования? Ну, мы э, заинтересованы в этом, мы считаем, что это необходимо, и наш как, диалог как раз в эту сторону тоже идет. Ну, а как, на ваш взгляд, вот вам удалось немножко передвигаться по городу, видите состояние транспортной инфраструктуры? Вот те планы, которые наши столичные власти поставили перед собой, насколько они амбициозны и решение то есть выполнение этих задач, в какой срок это, возможно, вообще ну, приграмотно, конечно, подходит. Здесь еще важно понимать, что транспорт это неотъемлемая часть города, и он не может прекратить развиваться так же, как не может прекратить развиваться город. Если мы говорим о Бишкеке, как о городе как сказать, ну, устремленного в будущее, да, город, который развивается с экономической точки зрения, с точки зрения вообще мобильности граждан, то э, здесь мы э, должны э, также и оценивать э, и транспортную систему. То есть это комплекс мероприятий, которые нам необходимо сейчас э, инициировать, чтобы транспорт э, не только поддерживал существующие потребности жителей, но и э, помогал развиваться и экономики и э, всей социальной структуре э, города. То есть здесь невозможно на назвать какие-то конечные сроки реализации вот этого всего, сказать, мега проекта, как э, транспортная система. Он, безусловно, состоит из отдельных элементов, которые должны развиваться какими-то там отдельными этапами. И здесь очень важно все это увязать в единую транспортную стратегию, чтобы мы понимали, и какие задачи на каком этапе городская администрация ставит при транспортном комплексе, на какие вовлечены структуры, как городские, так и, возможно, частные. Много сегодня говорилось о возможности привлечения инвестиций. И транспорт в этой части одно из предприятий, которое дает достаточно широкую возможность по различным формам взаимодействия с частным капиталом. материализуется и в Москве, и в других городах. Вот. И, конечно, такие проекты, они должны быть стратегически спланированы и реализовываться вот уже исходя из той программы действий, которая городом должна быть определена. Скажите, а вот те проекты, которые были реализованы уже вами да, в рамках улучшения также транспортной инфраструктуры российской столицы, с какими трудностями вы, прежде всего, сталкивались, вот учитывая то, что Москва – это большой, огромный мегаполис? И насколько это вообще финансово затратно? Ну, трудности, конечно, встречаются. Москва вообще уникальный город с точки зрения объема задач, которые необходимо решать. И тот темп развития, который сегодня есть у нас в городе, который поддерживает городская администрация, московское правительство. Он, в принципе, достаточно амбициозен. Мы всегда общаемся, когда с нашими коллегами из -за рубежа они отмечают этот момент, что темп развития в Москве по просто немыслимо для других государств. Всегда Приходят к нам, если мы начинали свой процесс с того, что мы знакомились с лучшими практиками, сейчас у нас ситуация обратная, коллеги приезжают к нам, чтобы учиться тому, как вот в нашем таком богатом на вызове вот нашей среде мы реализуем такие масштабные и эффективные проекты. У нас, собственно, наша основная, но я бы не назвал бы, наверное, это сложностью, да, это, наверное, все-таки... А основная наша особенность это масштаб. Да? То есть, у нас. Необходимо понимать, что город и, в первую очередь, вот транспортная система она обеспечивает потребность большого количества людей, предприятий, и мы не можем допустить каких-то непродуманных решений, мы не можем рисковать жизнедеятельностью нашего города. Это основной фактор, который мы принимаем в расчет при планировании нашей работы, при планировании тех преобразований, которые сегодня делаются. То есть Это вот такая вот, как сказать, максимальная ответственность, которая стоит перед нами. Uh -huh. ну, тем более надо учитывать, что Москва также является и столицей большого государства. Uh -huh. Ирина Александровна, ну не секрет, что развитие других там связей невозможно без поддержки культурно-гуманитарных. Uh -huh. вот. Вы вообще как сами считаете, ВДНХ это больше как культурный объект или все-таки ближе к экономической направленности? Он очень многоплановый. Можно извлечь из него экономическую выгоду, но прерогативой, наверное, все-таки является культурное сотрудничество. Культурное сотрудничество может представлять какой-то взаимный интерес, взаимные политические э, взаимодействия. И из всего этого, конечно же, э, нельзя забывать о, об экономической компоненте. Туризм вроде бы культурная история, но все все равно его монетизируют. Также можно монетизировать деятельность павильона очень эффективно. Моментального э, возврата вложенных средств, возможно, не будет, потому что павильон является объектом культурного наследия и имеет правила реставрации, которые... Э, ну, невозможно в три смены работать и отремонтировать его за один месяц. Нет, так нельзя, там вот должны все процессы пройти совершенно правильно. Uh, но, за, но то, что вложенные средства вернутся с лихвой и, и с удовольствием, это точно. Uh -huh. Ну, известно, что вот э, нынешние дни Москвы в Бишкеке насыщают также культурные программы. Можете рассказать? Вот, что Я, конечно, понимаю, это может быть немножко не по вашей части. Ну, ничего страшного, не менее, я расскажу, что к нам приедет сопрано турецкого. Да. И это подарок городу. Это один из самых любимых коллективов в Москве. Девочки потрясающие поют, фантастические голоса, играют на музыкальных инструментах. И завтра... Завтра турнир, кажется, да? Завтра турнир, да. Послезавтра открывается доска «Я люблю Москву» нашего знаменитого художника Гашко. Тоже будет очень интересно. Каждое из этих мероприятий сопровождается э, активностями. Э, Понятно, спасибо. Все будут ну, довольны. Вопросы и вам, Ирина Александровна, и вам, Петр mm -hmm. Петровна Следующий год, вот, в ходе недавнего визита президента Российской Федерации Владимира Путина, э, был намечен, то есть договоренности между двумя лидерами уже закреплены, что будет перекрестным как в России, так и в Кыргызстане uh -huh. будет проходить. Планируются ли вообще сегодня обсуждать ли какие-либо мероприятия будут ли проходить, допустим, в рамках этих мероприятий, Дни Бишкека, Москве и так далее, что-либо такое? Ну, да, если можно, Ну, но а, у, у нас, как бы с нашей стороны, опять же, как, вот, у нас немножко такое, сказать, ну, да, да, техническое направление, вот, мы, мы представляем да, вот, такую отдельную отрасль, это транспорт, и да, мы всегда в ходе таких мероприятия, стараемся максимально пообщаться с нашими коллегами, которые, у которых появляется возможность приехать к нам, увидеть, как мы работаем вот, воочию, пообщаться непосредственно с исполнителями, посетить все организации. Вот это наша основная как бы, задача вот в ходе такого обмена не просто поделиться и рассказать о том, как мы действуем, но просто показать это, вот, как, как мы строим нашу работу, с чего она состоит и и познакомить со всем, вот как, чтобы все люди могли увидеть все своими глазами. Вот это наша основная как, цель вот такого обмена, чтобы был такой практический уже опыт, практическое понимание, как это сделано у нас, и что из этого а, мы могли бы передать коллегам в Бишкек. Понятно. Но вообще, как вы можете оценить, ну, на ваш взгляд, конечно же, потенциал развития, расширения сотрудничества между столицами? Ну, мне кажется, здесь вообще потенциал огромный, потому что мы здесь видим как возможности такого как технологического сотрудничества, так и в том числе и реализации каких-то совместных проектов инфраструктурного характера. То сегодня обсуждались совершенно разноплановые задачи, связанные с строительством и с организацией, эксплуатации объектов как производственного характера, так и жилищно коммунальной сферы. И, ну, опять же, наш любимый транспорт здесь тоже э, дает широчайшее поле для э, взаимодействия. Мы можем Передавать как наши технологии с точки зрения планирования, проектирования, так и с точки зрения эксплуатации объектов транспорта, в том числе мы можем организовывать какие-то совместные предприятия, если это необходимо, которые будут обеспечивать устойчивое и развитие и работу транспортного комплекса. То есть я здесь вижу вообще широчайшие возможности для сотрудничества. Ирина Александровна, с Вашей стороны? А я бы мечтала, чтобы как раз в рамках Перекрестного года открылся павильон Кыргызстан на высшем уровне открылся, чтобы президент мог гордиться своим торгово-выставочным центром. А со стороны ВДНХ я готова предложить любую помощь, любое содействие, и варианты сотрудничества тоже будут разнообразными. Будем очень рады. Понятно. Ну что ж, еще раз позвольте вас поблагодарить за то, что вы нашли время, выбрали время для того, чтобы принять участие в нашей программе Культурная программа сегодня начнется только вечером Потом она будет продолжена Также там стоит отметить, что и Московский театр «Кукол» знаменит Прежде всего своим спектаклем «Царевна лягушка» И вечером будет представлен на Старой площади большой концерт На этом наша программа подошла к концу Я желаю вам всего самого доброго Оставайтесь на канале ЛКР.